В социальных сетях мы находимся все. Нет, наверное, ни одного человека, который не находится в социальной сети. У меня есть знакомая, ей 84 года, и она находится в социальной сети. Секундочку. Итак, для тех, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Евгений Ильич, я живу на Украине, и э, уже 4 года я работаю в сетевом. Мне попадалось очень много различных проектов. Это и матричные проекты, это и проекты с живыми очередями, и криптовалютные проекты, и, откровенно говоря, хайпы, и ставки, спорт, казино, что я только на самом деле не делала. Я получила очень много опыта, и опыт этот был на самом деле разный. И когда мы работаем в интернете... Так... Кажется, нашла. Нашла, нашла. Все. Я надеюсь, что я нашла человека. Удалила того, кто так себя ведет. Некрасиво. А, так вот. Э... Это его визитная карточка, да? Вот это я. Да? Понятно. там. Удалить, сообщу позже, отправить, сообщать. Все, удалила, надеюсь. В общем, и наверняка мой рассказ связан со многими вами. Наши судьбы очень похожи. Мы пришли все в интернет, зарабатывать. На самом деле нет хорошей жизни, правда? И у каждого что-то в жизни, недостача чего-то, возможно, недостача общения, может быть, недостача денег, может быть, и того, и другого. Мы хотим самореализоваться, мы хотим сделать счастливой свою семью, мы хотим стать счастливыми сами, мы хотим увидеть весь мир. Мы хотим от этой жизни просто все. И для этого нам нужно не так уж и много. Нам нужны деньги. Деньги – это всего лишь энергия, которую мы можем привлечь, мы в силах. Человек любой абсолютно, даже без опыта в интернете, обладает безграничным потенциалом. И каждый из вас, просто изучив маркетинг данной компании 5 Billion Sales и применив на практике все, что вы знаете, рассказывая об этом, об этом людям, вам даже достаточно будет одного человека привлечь всего, который может построить вам структуру. Но я, конечно, на этом не советую останавливаться, я советую развивать, очень делать сильную такую первую линию, это ваши ваша передовая, ваши бойцы, до да, денежного фронта. И а, сейчас я открою экран и расскажу вам, на каком же шикарном денежном поле а, нам всем предстоит работать. А, уже объявлен старт, и нас всех с вами а, действительно ожидает очень интересное а, будущий, интересный опыт. А, мой экран видно, я надеюсь? А, видно, да? Хорошо. Это главная страница 5 Billion Sales. Я уже успела в нее влюбиться. За день я захожу, ну, наверное, раз. 30, может быть, больше. Я обожаю рассматривать эти страницы, я обожаю эти обновления. И сегодня мы с вами сделаем небольшую, вернее, подробную такую навигацию по данному сайту. Я вам расскажу, где что искать, каков маркетинг, что вы заработаете, если вы абсолютно не будете никого приглашать, и что вы можете заработать, если вы... Будете строить и строить э, сеть э, из людей голодных до денег, голодных до впечатлений, э, голодных к этой жизни и ко всему, что она нам может дать. Итак, здесь мы видим центральную страницу, на которой уже э, запущен счетчик обратного запуска, и мы видим, что всего через 12 дней и 8 часов 5 billion sales э, запустится. Мы начнем проходить, мы начнем, не включайте, пожалуйста, микрофоны. Мы начнем проходить с вами верификацию, мы начнем подключаться к услуге sell data, то есть продажа данных, и уже начнем получать начисления на свои аккаунты. Итак, самое первое, самое важное, самое главное – регистрация 5 billion sales. И участие в, первой, в первом сервисе sell data, то есть продажа данных, совершенно бесплатно. На сайте указано, что комиссия 199 долларов. Эта информация устарела. Пожалуйста, не спорьте, я знаю, что в куларах чатов ведутся горячие споры, что я говорю неверно. Я говорю верно, участие в sell data бесплатно. Не вводите в заблуждение никого, комиссию отменили, было голосование, нет сейчас никакой оплаты. Да, всего у нас будет услуг здесь 9, во всех них мы сможем зарабатывать дополнительно по своему желанию. Там будут вложения денежные со второй по девятую услугу. Какие это будут услуги, мы будем видеть впоследствии дальше. Но сейчас мы рассматриваем маркетинг и возможности. В этой компании основываясь пока только на первой услуге, на продаже данных. За что же нам будут платить? Платить нам будут за наши данные. Компания нам предоставляет специальное расширение, которое устанавливается на ваше устройство, и это расширение... Просто считывает, на какие сайты вы заходите. Иными словами, сайт покупает ваши интересы. Компания продает эти данные, и на основе вот этих данных компании маркетинговые и рекламные отделы производят анализ и делают нам, как говорится, в обратно, да, торговые предложения, от, которого, от которых мы не сможем отказаться. Какие это будут компании? Неважно, любые совершенно компании. Это могут быть компании, которых мы знаем хорошо. Это могут быть компании, которых мы совершенно не знаем. Это могут быть совершенно новые компании по всему миру, потому что 5 Billion Sales является международной платформой. То есть рекламодатели будут покупать со всего мира наши данные, делать нам предложение За это нам готовы щедро платить. Вы, возможно, не знали, э, те, возможно, кто только недавно присоединился и откровенно не понимает, за что же будет платить, что будут платить, что все социальные сети, сайты, приложения, платформы и так далее. Во время регистрации вы, э, подключа, вы ставите так или иначе где-то галочку, что вы согласны с тем, что ваши данные э, бесплатно предоставляются сайту, приложению, социальные сети, особенно это в социальных сетях, вы это знаете, только в Фейсбуке более 40 миллионов потенциальных да, людей, которые могут произвести ту или иную покупку, и Facebook он получает бесплатно, Facebook, Instagram, то есть все социальные сети получают наши данные, фото, видео и интересы совершенно бесплатно, и они перепродают их заинтересованным компаниям. Эти компании делают нам обратные предложения мы снова покупаем то есть идет круговорот денег сейчас данные это самый ценный ресурс на планете за что нам будут платить за наши данные за сайты на которые мы заходим за наши интересы им нужно чист честно правда куда мы заходим чем мы интересуемся чтобы на нас заработать иными словами это правда так и есть 5 Billion Sales дает нам возможность получить свое, получить то, чего мы заслуживаем и то, за что мы должны получать деньги. Далее давайте мы с вами рассмотрим, что же у нас по маркетингу, сколько нам будут платить за наши данные. При условии, если мы пригласим и выполним некоторые условия спасибо, некоторые условия компании. И также, если, если, мы, если мы не пригласим, и если мы пригласим, то есть рассмотрим два, два скажем, таких вот варианта самых-самых вот крайних. Допустим, вы партнер, который только зарегистрировался. Давайте немножко забежим назад, и я расскажу о регистрации, что там важно. Регистрация очень простая. Но там есть шестизначный код. Этот шестизначный код нужно обязательно сохранить на нескольких носителях, записать в разные тетради. Вы должны четко знать на память, так как этот шестизначный код дает доступ к выводу ваших комиссионных с вашего аккаунта и также дает возможность сменить вам какие-либо данные у вас в аккаунте. Это очень важно. Вы должны это все сохранять. Прям вот четко-четко в тайне, да? Вы должны проверить логин вашего пригласителя, если вы работаете осознанно, если вас приглашают осознанно. Если же вы приглашаете, то также осознанно скажите партнеру, вот мой логин такой-то. Когда ты регистрируешься, в первой колоночке твой логин, ты его пишешь на английском, во втором мой, вот он, проверь его». Делайте это, иначе потом будет обидно, когда партнеры улетают совершенно к другим людям. Возможно, человек где-то там нажимал, и куки кэш кто-то там, ну, в общем, он улетел не к вам. Шестизначный код, регистрация простая. Идут споры, на каком же языке заполнять кабинет. Ребят, ребят на любом можете заполнять языке, но когда вы будете предоставлять документы, и если там… Вы понимаете, как будет, например, человек, который работает модератором, и он, например, англичанин, как он будет ну, сопоставлять буквы, написанные, например, украинским языком, да, с языком, который, например, у вас на кабинете там русский или английский то есть должно быть соответствие если у вас будет возможность пройти верификацию по внутреннему паспорту страны заполняйте на языке своей страны, на языке вашего паспорта. Если у вас есть прописка, вы всего лишь навсего делаете фото паспорта, селфи с паспортом и прописку точно так же вы делаете фото и отправляете. Это я уже так наперед немножечко забежала. Самое главное, чтобы хотите на русском, но это может потом занять какое-то время да, в проверке этих всех букв, так как человек не читает ваш язык. Я объясняю просто почему. Тоже спорят люди об этом, много спорят. Так вот, вы зарегистрировались, проверили вашего спонсора, вы зашли в ваш кабинет, и на первых порах здесь у вас как бы ничего не будет, да, но вы будете видеть, что вот здесь вот у вас галочка будет, так как при, после регистрации вы стали стартером, то есть вы стартуете. И э, по мере э, наполнения вашей структуры, э, ваш статус э, растет, и самый высший статус – это лидер. Мы об этом чуть позже поговорим, когда будем э, говорить о расширении сети. Но самое важное, что вам нужно знать на этом сайте – это список запуска здесь вы найдете все обновления и все новости которые вам нужно изучить самостоятельно и обязательно у многих людей появляется очень много вопросов ответы на все ваши вопросы даже которые у вас еще не возникли находятся здесь вы можете изучить самостоятельно то что зачеркнуто не актуально можете даже это не читать не тратить свое время также обязательно вот здесь где карта сайта очень скрупулезно прописан ответ на каждый вопрос каждая малюсенькая какая-то возникающая только росточек вопроса здесь уже есть на это ответ здесь и категории и подкатегории и часто задаваемый вопрос абсолютно все что написано на зеленом вы можете нажать вот что такое зомби аккаунт давайте попробуем сайт переводит это это на ваш язык между прочим сейчас уже 37 языков и вы читаете да что такое э, зомби аккаунт что зомби аккаунт это дополнительная регистрация с вашего устройства и а, там с вашего IP адреса за это могут заблокировать э, самое главное вы зарегистрировались, проверили а, логин своего партнера. Вы должны знать, что вот ваша ссылочка она находится в нескольких местах. Первое место, которое я вам сейчас покажу, это вот здесь моя партнерская ссылка. Она находится здесь. Вы нажимаете сюда и а, копируете ссылку. Если вы не можете копировать ссылку, нажмите сюда. Если вы не понимаете и у вас по-прежнему не получается, смотрите, что вы делаете. Копируете вот. До вот этой палочки вы точно сможете скопировать да путем нажатия вот копировать потом отдельно копируете ваш логин и соединяете без пробелов все ссылка готова тоже почему-то у людей это вызывает затруднения хотя ну, мне кажется это не слишком сложный ä, вопрос итак список запуска самостоятельно вопросы есть карта сайта самостоятельно каждый в своем времени кто сколько времени имеет да тот столько времени тратит на изучение можно повторно это изучать чем больше вы чем лучше изучите тем больше будете понимать что здесь происходит здесь у нас находится логин спонсора который вас пригласил вот лёля пригласила 9 человек и в ее сети сейчас находится 20 почти 28 тысяч человек получается что моя структура под ней теперь представьте сколько лёля заработает тем что она немного совсем потрудилась поработала рассказав девяти людям о такой большой шикарной возможности что просит компания от нас самое важное мы должны заходить в наш аккаунт не менее одного раза в неделю и нажимать вкладку «Новости». Если здесь у вас красная точечка горит, вам нужно обязательно сюда нажать и все здесь самостоятельно изучить, посмотреть, почитать. Вот у нас недавно добавлены японские и кхмерские языки, подсказки, что у нас и как будет устроено. Вот у нас сейчас компания ищет партнеров, которые могут на четырех языках помогать компании по маркетингу, по, по поддержке, да, по каким-то ответам на вопросы. Если вы чувствуете в себе силы, заполняйте данную заявку. Итак, самое главное – это заходить не менее одного раза на сайт. Это обязательно. Мне так нравится, когда мне кто-то говорит, а, я, а если не буду заходить, а если мне меня нет времени? Ну, ребят, если у вас нет времени на бизнес, занимайтесь дальше Работой. Компании не нужны люди, которые не интересуются компанией. Дальше. Когда вы хотите выбрать какой-то язык, вы нажимаете на «Флаг». И переводите на язык там, вашей страны или подсказывайте партнеру, что здесь есть 37 языков, и он может включить сайт на своем языке. И изучив ответы на вопросы и карту сайта, он может самостоятельно все понять и изучить. Еще обязательно подписаться на, официальную, на официальный канал нашей компании, чтобы быть в курсе всех новостей и объявлений. Это тоже является обязательным. Далее, что же у нас является необязательным? Кстати, сегодня очень хорошая новость, да, замечательная просто новость. Сейчас я сначала расскажу, сколько заработает человек, который не пригласит никого и не вложит ничего. Потом мы расскажем про человека, который строит сеть. Поехали. Вот пришел человек. Он зарегистрировался, вот уже, допустим, вот здесь, кстати, появится возможность пройти KYC, то есть верификацию с помощью документов, здесь же появится возможность подключения наших платежных реквизитов, то есть все вот здесь вот будет. Человек прошел верификацию, человек подключился к продаже данных, и все, он больше никого не приглашает, ничего не делает. Он установил расширение, он живет своей обычной интернет-жизнью. Он через свой браузер заходит на различные сайты, демонстрируя этим свой интерес данному расширению и по назначению да, отправляя свои данные. Больше он ничего не делает. Целый год. Вообще ничего. Все. Этот человек получит от компании 401 доллар 50 центов при условии, если не отключится от продажи данных и будет хотя бы раз в неделю заходить на сайт. Если он не будет заходить на сайт, его деактивируют за неактивность. Именно. Другими словами, этот, эту, этот 401 доллар 50 центов нам не платит их сразу. Нам их выплачивают постепенно. Компания не платит за то, чего у нее нет. Компания платит за данные по факту их продажи. Прошел один день, как вы подключились к Sell Data, вы, вам начислили доллар 10. Если же вы, кроме того, что подключились к этой услуге, вы также будете пользоваться дополнительной возможностью зарабатывать 50 центов, вам нужно будет заходить ежедневно на сайт, каждый день. Если вы заходите только раз в неделю на сайт, вам начисляется доллар 10 каждый день в течение месяца и последующих месяцев, если вы никого больше не приглашаете. Если вы делаете то же самое, но еще не, каждую неделю, не раз в неделю заходите, а каждый день вам еще по 50 центов накидывает компания за ваш интерес, за вашу активность. И вы будете получать уже доллар 60 ежедневно. А это 33 доллара ежемесячно при активности один раз в неделю на сайте. Либо 48 долларов при активности ежедневной на сайте. И вот она хорошая новость, о которой я хотела сказать. Сегодня вышла новость, обновление, что нам будет доступен вывод с сайта от 20 долларов. Не путаем, никто ничего не вкладывает. От 20 это значит, как только у вас накопилось 20 долларов, то есть это даже не месяц, понимаете? Это не месяц. Ну, у вас может быть 20 долларов быть как-то намного больше, насколько я понимаю. Единственное, вот, вот этот момент надо будет, конечно, уточнить. Потому что мне кажется, что, возможно, такое будет, что и не раз в месяц. Может быть, как-то раз в две недели или там раз какой-то период. Мне кажется, этот вопрос все-таки он как-то вот еще может корректироваться. Но пока мы думаем, что вывод мы делаем раз в месяц. По крайней мере, это более-менее логично от 20 долларов то есть, иными словами, вы пришли, зарегистрировались, поставили расширение, от него не отключаетесь, и в течение года вы получаете 33 доллара или 48 долларов, в зависимости от вашей активности, без вложений и без единого приглашения. Если это все, что вам нужно для счастья, для жизни, и иное вас не интересует, вы не хотите дальше зарабатывать деньги и не хотите никому ничего рассказывать, вот оно будет так. А теперь поговорим про человека с активной жизненной позицией. Пришел человек, услышал о том, что платят 401 доллар 50 центов только за пользователя, если никого не пригласить. А если пригласить одного партнера, за него заплатят 100 долларов. Если пригласить 10 партнеров, за каждого из них заплатят 100 долларов. Если ты пригласишь 1000, тысяч, 50 тысяч партнеров в первую линию, тебе за каждого заплатят 100 долларов при условии, что эти люди пройдут верификацию и подключатся к продаже данных и не будут от нее отключаться. То есть, понимаете, да, там ни у кого из нас не может быть одинаковая а, цифра. Даже если одинаковое количество там людей, все равно она не может быть одинаковая. Не будет такого. Это очень-очень-очень офигительный шанс заработать неприличные деньги. Просто неприличные. Все вот реально тут все только от вас зависит. Но есть еще момент фортуны здесь, так как вот давайте мы сейчас посмотрим э, табличку, а, прошу прощения, не поднажала. Вот, кстати, здесь описано, да, какой партнер является активным, а какой партнер является неактивным. Спонсировать – это не значит платить кому-то деньги, спонсировать – это значит приглашать. То есть активный партнер – это тот, который пригласил партнеров, неактивный – тот, кто не пригласил еще никого. Но мы с вами идем вот сюда, мы идем с вами в табличку, и что же мы видим – Здесь идут у нас переопределения A, B, C, A, A, вернее ABC, и а, здесь будут деньги, деньги, деньги. Но что это будут за деньги, мы увидим после запуска, после оглашения следующих услуг. Здесь же все просто. Тут мы видим количество людей, активных, неактивных. И а, вот в данный момент общая структура. А, у меня уже 29 162 человека. А, это, конечно, балдеж был бы, если бы абсолютно все подключились, прошли верификацию. Ребята, я за вас, за каждого буду держать кулачки. А, понятное дело, что не все эти люди пройдут. Кто-то просто, ну, знаете, забьет. Да, скажу, ха, фигня, лохотрон, лоховоз Кто-то забудет, ну, всякое может быть в жизни Кто-то просто потеряет интерес, у кого-то депрессия, что-то там еще, неважно Но со второго уровня и до шестнадцатого в глубину Вам компания будет платить по 5 долларов за каждого партнера, которого пригласили не вы Ваша первая линия, любой из них они пригласили, те пригласили, эти 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 долларов, просто как снежный ком, просто по геометрической прогрессии. Начните просто. Вы потом не сможете остановить этот снежный ком из 5, из 5 по 5 долларов. Это будет действительно офигенно. Просто не нужно бояться, не нужно слишком напрягаться, слишком как-то... Бояться. Это все на самом деле легче, чем кажется, легче. Вот тут надо поменять установку, поверить в себя, поверить в компанию, поверить в то, что вы можете даже в любой день своей жизни, проснувшись рано утром, выпив воды, сделав зарядку и написать 10 своих каких-то целей, которые вы хотите в жизни, превратить это в привычку, что именно в этот день на хорошем настроении, на позитиве вы пригласите кого-то одного, такого, как я. И этот человек приведет вам армию, и вы будете, у вас ваша жизнь совершенно поменяется. Она изменится навсегда, она уже не будет прежней, но это будет в лучшую сторону, прошу заметить. Итак, как же у нас считается наш заработок? Если вы, сколько бы людей не пригласили в первую линию, не ограничено за каждого, кто подключится к продаже данных, вы получаете по 100 долларов. При условии, что они прошли верификацию и не отключились от продажи данных. Просто те, кто активны, они вам помогают строить вашу структуру, а те, кто неактивны, ну, вы просто получаете от них вашей комиссии. Теперь вот эту всю сумму, которую вы заработали, нам нужно суммировать, да, первая линия и со второй по, ш... со второй по 16 -ю. мы это все прибавили и разделили это на 12 месяцев. Так как компания не может вам платить наперед, компания не может платить вам за то, чего вы еще не дали, и не дали ваши приглашенные партнеры. Выплаты происходят, и начисления по факту продажи данных, день прошел, данные снялись и начислили вашим партнерам, начислили вам все. То есть тут все на самом деле очень и очень очень-очень просто. Uh... <coughs> Я прошу прощения? Здесь У нас тоже, кстати, обновление. Компания нам сегодня в помощь выслала вспомогательное письмо нашим партнерам. Связаться с ними мы можем вот здесь. Мои адреса электронной почты уровня 1. И я вам сразу хочу сказать, что нажав туда, вам нужно немножко вниз пролистать и выбрать там мои неактивные партнеры. Копируйте их почту, заведите для этого отдельную почту, потому что могут в спам отправить. И с этой почты отправляете партнерам письмо. Я советую вам не копировать то, что написала компания, потому что это больше подходит для партнеров не из СНГ, да, то есть там определенный стиль общения и обращения. Вы же можете написать «Привет, дорогой друг, хочу тебе сказать, что 22, числа, 22 февраля 2022 года произойдет запуск». И ты заработаешь, даже если ты никого не пригласишь. И здесь бесплатно. Это все нужно указать, указать. Сделайте красивое письмо. Хотите, вы можете сделать видеообращение и отправить ссылку в видеообращение. Вы можете отправить свою фотографию с каким-то, не знаю, там тортов или букетом роз с этими словами, что «друг, я протягиваю тебе руку». Я хочу сделать для тебя добро. 22 числа запуск. Это для тебя ничего особенного не стоит. Вот чат, вот моя личка. Друг, пиши, давай общаться. Можно, можно расшевелить партнеров, хотя, честно говоря, я пробовала, и а, я отправила 300 писем, мне никто не ответил. Ну, хотя, может быть, они молча подключились, тоже за это я не ручаюсь. Может быть, так тоже есть. Итак, партнерскую страницу. Еще раз, чуть-чуть пробежимся, да? главная страница, все, что зеленым, кликабельно, новости, обновления, вопросы, вы можете найти прямо здесь, карта сайта, вы можете найти прямо здесь, все здесь. Далее, требуется лидера. Что же это такое? Это очень классная штука, где вы можете подпитать свои амбиции просто медом, медочком. Когда вы закроете седьмой уровень, вы сможете подать на лидера своей страны. Компания будет выбирать лидеров страны в каждой стране, и вам будут какие-то дополнительные плюшки, награды и так далее. Давайте посмотрим, где это находится. Мы нажимаем мой, мой, статус, да? Да, «Мой статус». Далее, вот этот ромб, что же он означает? Здесь, где серый, это неактивные партнеры, которые никого не пригласили. Здесь оранжевые партнеры активные. Это очень здорово. Также здесь вы можете просмотреть профиль, его редактировать, изменить адрес почты, изменить пароль. Также настройка и управление секретным кодом находится здесь. Подключение к телеграм-каналу также можно найти здесь. И вот где у нас э, прописано, сколько человек э, прошли по моей реферальной ссылке, да, активных, э, проси, прошу прощения, всех вместе. Э, здесь э, сколько у меня на 16 уровнях, у вас э, свои будут цифры. И далее статус профиля. У каждого статус профиля также свой. Самый первый – это стартер, самый крайний – это лидер. По мере построения вашей сети, вот здесь вот галочка, вот тут вот будет передвигаться. Видите, здесь написано, что награды у нас некие будут после запуска. Итак, давайте же немного теперь подведем итоги регистрация в компании 5 billion sales возможно от 18 лет для совершеннолетних партнеров построение структуры в таком случае для них доступно и полностью доступен весь маркетинг после того как запустится компания и зайдут все команды компания даст знать когда она можно будет также подключать партнеров от 14 лет при таком случае 14-летний партнер сможет подключить к продаже данных он сможет также ви бонус получать по 50 центов заходя ежедневно на сайт но ему пока будет нельзя до совершеннолетия выстраивать свою сеть ему придется подождать четыре года либо как-то возможно работать по данным какого-то человека взрослого из своей семьи которому он доверит верификацию такое ну в принципе такое тоже может быть Самое важное, когда мы регистрируемся, компания сейчас разрешила семье с одного Wi-Fi заходить, но у каждого должно быть свое устройство. Теперь давайте поговорим немного о, о верификации и потом поговорим о выплатах. Итак, верификация будет проходить, когда запустится сайт. Здесь вот у нас появится возможность, будет написано Куски, КИС или KYC, кому как удобно. Нажимаем туда, и там перечень документов у нас, там, где список запуска, в принципе, описан. Вы можете это все увидеть. Подходит либо внутренний паспорт страны, либо подходит заграничный паспорт, права или ID-карта. В таком случае мы на английском заполняем в нашем кабинете, и мы, в принципе, быстрее пройдем проверку этой верификации. То есть это не будет сложно, вам не нужно переживать. Если у вас будут какие-то проблемы, несоответствия каких-то документов, то вы сможете в таком случае написать службу техподдержки, они дойдут выход именно для вас, подходящий, чтобы вы смогли доказать свою личность, что вы именно есть такой-то человек, что вы там-то, там-то проживаете, они вам помогут. То есть это не будет слишком большой проблемой. И также здесь появится возможность присоединить наш платежный реквизит. Давайте теперь ближе, куда же мы будем получать наши выплаты. Выплаты будут производиться в криптовалюте на, на криптовалютные кошельки. Это самый сейчас современный, лояльный, простой, доступный способ. Причем если вы будете выводить на «Бинанс», то вы будете без процентов выводить, я не знаю, как там с сайта будет, не будет процент, ничего не могу сказать, но когда деньги попадут на Binance, на ваш, то вы без процентов прямо на свою карту, минуя все обменники, эти деньги переводите, я уже давно с Binance работаю, уже много лет. Если в вашей стране нет Binance, вы можете присоединить любой другой криптовалютный кошелек, проверив на наличие в начале криптовалюты, которые выплачивает компания. Самое, самое известное – это USDT. В USDT, то есть если есть такой криптоприемник в вашем кошельке, вы можете его спокойно присоединять. Есть также альтернативные способы получения выплат. Первый из них – это PayPal. Кошель работает не во всех странах, берет процент Второй – это банковский перевод Банковский перевод во всех странах Ждать от двух недель, берется процент И третий – это Western Union Western Union берет процент, например, со 100 долларов, ну давайте возьмем с 20, да, с 10 долларов возьмет 2 доллара, то есть с 20 долларов вам останется 16 долларов, если вы будете через Western Union получать. Western Union – это вам дают цифры, вы с этими цифрами, с документами идете в любой банк, где есть Western Union, и получаете ваши деньги на руки от 20 долларов, да, мы уже это выяснили, что таким вот образом у нас будут происходить выплаты. И на этом, на этом. На этом, я думаю, все. Я все вам рассказала, все показала по навигации. Также, кстати, вот забыла, забыла, забыла. Вот у вас есть... Сообщение от администратора. Мы можем получать сообщение от администратора вот такого вот плана. Вот, кстати, нам пришло письмо, которое нам может помочь, по мнению компании, в том, что нам нужно расшевелить нашу неактивную, нашу неактивную аудиторию. То есть здесь вот у нас есть такой скрипт. Да? Вы можете просто с корявенького русского переделать на э, красивый русский, да, и э, скопировать, сделать почту и отправлять вашим, пар, вашим партнерам. Ага, что? Да, да, кстати, самое важное, самое важное, о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Это очень, очень, очень важно. Это слово, одно слово, всего одно слово, и называется оно ⁇ безопасность, друзья мои. Запомните, везде и всегда там, где вводятся деньги, вводятся мошенники. Это просто, ну, у нас они уже сидят в засаде. От моего имени уже размножили очень много аккаунтов, и эти аккаунты пишут людям в личке. Так вот, я хочу вас сразу предупредить, Женя, Чиж никогда не пишет в личке первое. Никогда. Я не спамлю, я ничего не предлагаю, я работаю исключительно через социальные сети, постинг, прямые эфиры, YouTube и так далее. Я не приду к вам личку, не буду ничего вам говорить. Тем более, если, если я вас знаю, да, если это горячий круг, это другое, но если вы из моего чата и мы с вами еще не переписывались, я не могу вам написать «Привет» чем мне надо с тобой поговорить слушай у меня тут есть э, крипто платформа давай ко мне ни в коем случае не нажимайте эти ссылки это взлом вашего аккаунта а то и хуже может быть э, похитят все данные с вашего компьютера взломают вообще не стоит этого делать если вам так прям сильно чешется открыть ссылку которую вам высылает мошенник то э, windows 10 есть такая прога называется она песочница хотя э, то что они высылают даже в этой песочнице не открывается это первое что вам нужно сделать? Майл, который у вас подключен к вашему сайту, его нужно защитить двухфакторной аутентификацией. Поч... Прошу прощения, ваш телеграм-аккаунт, с которого вы работаете, наверняка у вас в избранном куча информации, да, которая не должна быть видна посторонним глазам. Также через настройки конфиденциальности стоит закрыть двухфакторной аутентификации. Это важно. То есть шестиздачный код беречь, телеграм-аккаунт беречь и беречь ваш эмайл. Потому что как только пойдут наши выплаты, люди, которые не поняли то, что я сейчас сказала и поленились это сделать, Пачками просто будут улетать аккаунты. Мошенники не дремлют. Пожалуйста, возьмите это себе на свое личное, ответственность на свое личное усмотрение. Так, ну на этом моя презентация закончена. Я надеюсь, я ничего сегодня не упустила и все вам сегодня рассказала. И какие у вас есть вопросы? Добрый вечер, Евгений. Это Ольга. У меня такой вопрос. Где-то вот у нас в нашем в вашем чате да, проходила пару дней такая информация, что, так сказать, краем она так быстро пролетела, что, возможно, будет компанией допущено, что с одного IP, но с разных устройств в семье могут заходить люди. Можно здесь вот как-то поточнее сказать или узнать поточнее, потому что люди спрашивают смотрите что компания имела в виду э, семья может вся находиться э, в компании вся э, но они заходят могут заходить с одного вайфая соответственно с одного IP, они разрешили но каждый со своего устройства а сын, я правильно поняла значит кто-то с компьютера да. кто-то с планшета кто-то с телефона да да да. да, это правило, это правило, mm -hmm. потому что это все. Ну, вот, да, посту. вот это мы и хотели знать, да. Значит, правильно поняли. Ну, это хорошо. Ну, это точно, это хорошо. точно, да? Да, ну, так написано. Ну, да, это здорово. Не а не это еще раз, я что-то листала в, в, в, это, в аккаунте, я никак не могу найти. Это в, под каким советом, под каким номером это идет? Смотрите, но ну это тоже логично, давайте подумаем так. Если вы заходите все, целая семья через один через компьютер примерно или через один телефон, только это будет отслеживаться, то есть это значит, что только один человек там заходит. Как будет возможно проплатить на 3-4 человека? Значит, у каждого надо будет своего устройства, потому что каждое устройство у каждого устройства есть свой адрес. IP-адрес. Это один IP-адрес, который там у вас на Wi-Fi, и другой адрес на каждое устройство, которое у вас есть. Не, просто понимаете, у нас было, были несколько таких ситуаций, когда, допустим, в... Как его называют... Были такие ситуации. Допустим, Wi-Fi, даже на соседи Wi-Fi им пользуются. И у людей там, не, не, допустим, женщ, у женщины несколько соседей зарегистрировались. Ну, получается, один этот IP, как сказать, ну, Wi-Fi раздает, но люди разные, они в разных квартирах, но регистрируются вот именно по одному, по раздаче Wi-Fi. И они спросили, это возможно? Я говорю, так нельзя. А сейчас, оказывается, я могу их успокоить, сказать, что можно. Ну, вот было нельзя раньше. Сейчас разрешили. Господи, да, господи. это прекрасная новость. да, господи. Это прекрасно. Благодарю. Пожалуйста. Друзья, вы только сделали математику. Я сделал математику, когда я услышал э, Женя, И моя математика была такая. Вы только подумайте, 29 тысяч человек, если каждый из них входит здесь, и Женя заберет 5 долларов. Это больше, чем 12 тысяч долларов в месяц. Вы знаете это? Это вообще... Ну, гейсинги, это вообще сумасшедшие деньги, да? Вы знаете, что это? Женя, вам надо бодигард там отправить. Да, и, и... А наверное, много здесь, да. которые Л личного телохранителя. От компании, конечно нет, но я вам обещаю, когда будет моя первая выплата, я сделаю. Вот у нас будет встреча, и я буду в диадеме. Я вам обещаю. Мы поделимся. Потому что так сильно, как вот я в это верила, верю, верю, буду верить, да? Когда это все начиналось, и вот сколько людей надо мной смеялись, многие смеются сейчас. И я просто вижу себя победителем на белом коне, знаете, в такой тоге вот этой римской. И у меня лавровый венок, и я такая, «Ха -ха! я знаю, что так будет. И тут дело даже уже не то, что в деньгах, дело уже просто в принципе... Понимаешь? Да, согласна. Это очень сложно сейчас на этой стадии, когда люди пальцем у виска крутят. Говорят: ну давай, давай, иди, да, смеются. Я говорю, ну время рассудит, время покажет. Мы, говорю, делаем, а вы потом посмеетесь, да. Да, да, Или локти покусаете. Давайте я еще что-то скажу: я сегодня не пропустил 12 человек. Потому что они э, зашли там. Э, а я пропускал до 12-го минуточку. Так что, пожалуйста, поделитесь всем своим. Мы уважаем время всем. Мы уважаем наше время. Потому что время – это деньги. Это, ну, Если мы не здесь, мы можем что-то другое. Я могу пойти на пляж. У, у меня сейчас... Пляж! Есть... <связ��> <связ UFC> Ай-яй-яй! Это... Покажите! Вот, хоть watch, покажите! Ой, какой дворик милый! А там дальше, ну, а, а там океан, да? <связывающие> не, ну, у меня есть бассейн здесь. А я 5 минут А океана. у нас не видно было. А у нас не видно было. <связывающие> Жалко. <связывающие> ну, <связывающие> смотрите, поэтому нам надо всегда заходить здесь вовремя. Мы даем 10 минут толеранции, там что-то не получилось, там с интернетом, там другое. Ну, пожалуйста, больше, чем 10 минут я никогда не буду давать, потому что это уважение. Ну, да, я думаю, да, что нам да, надо уважать да. Жене. Дисциплинируемость потому... партнеров. Мы, давайте сделаем так. 12 тысяч долларов, только разделите на, на 30 дня, и потом на 24 часа, и вы посмотрите, сколько один час стоит уже у Жени. Это очень я много денег. Я не думала Понятно. даже. Вы подумайте, давайте, давайте сделаем. Да? Разделите 12 тысяч на, на, на 30, давайте сделаем вместе. Да? Я сделаю сейчас и я, я вам скажу. Это очень интересно, тоже посмотреть. Мне тоже Значит, интересно. У нас, ну вот, 12 тысяч. Да. Мы делим на 30. Так и потом делим на 24. Ну вот, 16 долларов в час. Вы даже будете спать все этой скоростью 16 долларов в час. Вы, вы понимаете это? Кто хочет Вау. спать в скорости 16 долларов в час? Вы знаете, что люди работают ну, значит, ну, в Америке, там, в США, работают для 6, 7, 8 долларов в час. Тяжело а работают. работают. да. От, от 8 до 5. Да? Угу. А я думаю, что здесь очень много людей есть, которые тоже так работают. Продают свое время для деньги и даже не настолько. А вот, на Женя будет спать с 16 долларов в час. Я буду дольше спать, можно? Нет, на самом деле, у меня все изменилось. То ли как-то 5-биток повлиял, но я и раньше занималась там саморазвитием, да, там, ну, такое, спортом через раз. А сейчас я настолько этим сильно за это взялась. Я читаю книги, вот, саморазвитие, мантры. У меня каждый день 10 тысяч шагов. Я, несмотря ни на что, встаю в 6 утра, отвожу сына в школу, 10 тысяч шагов для того, чтобы мыслить яснее, для того, чтобы, вот, я иду по стадиону, и я себе проговариваю свои мантры, да, то, чего я хочу. И каждый день мне это дает заряд. То есть, когда мы начинаем действовать, и мы хотим добиться каких-то результатов, и когда мы начинаем писать цели еще каждый день, каждый-каждый, берем тетрадочку, перелистываем страничку, пишем 10 целей, на следующий день снова, снова, снова. У нас все меняется. Вот тут поменять. Вот кто говорит, я не могу пригласить, я не умею, не знаю как. Вот тут поменяйте, вот просто разрешите это себе. У вас все само придет к вам в руки, в голову, в жизнь. Просто разрешите. Вы достойны этого, каждый из вас. Каждый человек обладает неограниченным потенциалом, стоит только ему это себе разрешить. Точно так. И тоже мы видим, что ваши позитивные отношения, ваши позитивные эмоции ну, передвигают все. Но по закону аттракции, по закону вибрации все идет Так что, конечно. Я еще тот массажер. Ну вот, хорошо. Если нет больше вопросов, я не знаю, можем закрываться или как. А там Салим поднял руку, я вот не знаю, он нечаянно а, поднял да, или специально, да. или я просто не могу понять, он же может включить микрофон, поэтому я немножко в непонятках. А Салим, вы можете включить микрофон, если у вас есть вопрос. Наверное, нечаянно, знаете, бывает. Да, наверное, нечаянно, да, получается. Ну хорошо, значит наш следующий зум будет, ну мы будем еще ближе к старту. Да, извините, ближе. мне. Будем андражировать. Добрый вечер. <свят> Добрый вечер. Здравствуйте. <свят> Здравствуйте. <свят> Во-первых, я хочу поблагодарить вас, Евгения, и нашей спонсорской линии Верхней, Асану и тех других, которые пока... Не успели познакомиться, да? Огромное вам спасибо за все, за то, что нам дали это, это видение, этот бизнес показали. Большое вам спасибо за поддержку, который вот если вдруг какие-то вопросы сразу отвечаете. Насчет IP у нас тоже была дискуссия. Здесь у нас языковый барьер. Многие знают английский, многие знают русский, а, а многие же не, не на русском, не э, на английском, только на армянском. Вот что у нас Ха -ха. еще, можно сказать, башня. Э, башня, башня разногласия. Да? Вот. И большое спасибо. Я вот, тоже прочла вот ну, сразу вникал, что здесь вот пошло изменение. Но так как были люди, которые не сразу поняли все это, была такая дискуссия. Но вот ваш ответ еще раз подтвердил, что мы правильно поняли. Большое вам спасибо. И вот такой вопрос у меня есть насчет вот, недавно, да, буквально вчера. На японском и еще на одном языке добавили флажки. Мерзкий. Вот, Да, да, да. Вот, пожалуйста, скажите, что нужно делать, чтобы еще вот именно армянский добавили? <laughs> вот такой вопрос у меня. Писать техподдержку или, или нужно ну, развиваться? Мы недавно начали, вот 6 января. Ну, растет. Я думаю, это очень Ставь. нужный язык, поэтому обязательно нужно да. написать, я, я это сделаю, я напишу это как структурный, с просьбой. Ой, большое спасибо. Если да. Это, да, Если это, У если меня это и... возможно, конечно, в ближайшее время. Хорошо, что, что напомнили. Да, да, да. А, ну, да, у нас еще в команде просят презентацию на казахском языке, если есть казахский язык, если можно, конечно, было бы, конечно, очень много из Казахстана, можно было бы, конечно, и казах, казахский язык добавить. И еще, Женечка, в прошлый раз мы говорили про презентацию на немецком языке, но вы только на английском сбросили, как сказать, а на немецком нет. Mm -hmm. И то на английском. Я забыл. Это я забыл, это я забыл, я забыл. <связываю> да, я что-то. Да, но... Пр пролетела. <связываю> да. Да, да, но это, я, это я была, но, но это не презентация вы сбросили, не презентацию на, на английском Zoom. языке. А -а -а. <связываю> да, вы просто сбросили. Да. да, ссылку на Zoom вы сбросили, поэтому, пожалуйста, сегодня презентацию на английском и на немецком дайте нам, хорошо? На английском давай, давай. это Ингер, мисс Ингер Стивенсон, я ее давала в чат свеженькую, свеженькая мне Дани, по-моему, высылал, я все-таки могу ее найти, так, ну, а на казахском и на языках остальных нам просто нужно написать в чат лидерам. И э, нужно организовать такие зумы, чтобы они их проводили. А мы через чаты будем э, партнеров э, данной страны приглашать. И всех, кто... Занимает... Ну, достаточно, достаточно да, да. Да, но у нас ведь люди, не, люди сами понимаете, неорганизованные. Но желательно бы, конечно, хоть кто-то бы из лидеров, если он знает казахский, там, Знаете, э, казах, на киргизском... Круто, да, но в тихоря Я даже не знаю, кто у меня казахский угу. лидер. Вот я бы познакомилась, пожалуйста, кто сейчас увидит, услышит этот зум, пожалуйста, отпишите вот. птичку, и давайте будем этот пробел восполнять. Да, это было бы здорово, потому что вот у меня люди тоже, они дают, но они дают, как говорится, ну, кривенько, но дают, да. А так вот люди многие просят. Угу. Угу, хорошо. Я могу сказать, что у меня в есть сильный ветер, у нее за короткий срок 600 лишних человек в команде. И она на казахском языке может спокойно давать презентацию. Я, конечно, да. обращусь к ней, чтобы она сделала запись своего зума. И я думаю, мы сможем скинуть эту запись. Да, Надо мы были решать. бы очень благодарны. Сейчас, секундочку. Партнер просит уведомления о предстоящих зумах на английском. Ватсап я, к сожалению, не очень-то с ним дружу. Мой телеграм, я сейчас ему отвечу, потому что потом он может не найти. Или ватсап, да, можно дать? Ноль. «Прошу прощения, я отправила человеку, чтобы он меня не потерял». Обязательно надо это сделать. И вот как вот делает Асан, он, он как-то вот, вот у него чат, да, и все языки, какие есть, вы там э, вместе собираете, группируете, объявляете, как-то ж люди это все видят, правда? Вот, мы можем как-то это тоже, ну, в нашем чате тоже это, делать это. Женя, вы можете, знаете, что можете сделать? Значит, смотрите, мы, мы здесь собрались из разных... Я, я хочу здесь что-то объяснить. Значит, я не вижу сейчас, Женя. Мы вообще в какие-то параллельные... Но это не имеет значения. У нас очень важно... Очень важно, чтобы мы все собрались. Мы одна семья. Мы все можем дружить, и мы все. Ну, как-то одна рука всегда моет другая. Смотрите, Женя хорошо говорит русский, английский. Я говорю, еще несколько языков там. Я думаю, примерно презентации по-испански, по, иногда-то по-английски. По-английски у нас есть, ну, конечно, суперлидер, который Ингер. А, а в немецкий Нет. тоже Дани, ты знаешь Дани тоже. Да. Так что мы да. можем все, все вместе это делать. Если этот а, лидер, который казахский, у меня есть казаки тоже, значит, если а, есть а, какой-то лидер, который под а, возжением... И он может хорошо отдавать Zoom на казахский, ну, пускай, А да, мы их сделаем. соединим. Да, соединим. Казахский, там узбекский, там армянский, там все. Надо написать для армянского и для казахски, потому что у нас уже есть группы армянские, и И только напишите, пожалуйста, если там не отдается, давайте напишем больше. Напишу, меня, например, сейчас после да. зума я сразу же напишу текстом да. приглашу спикеров для помощи всей команде всей структуре вот так, да. у меня болгарский, да, да, да, за два дня там включили уже болгарский язык сразу когда я записался так что ага. так и будет. Я, когда вас не было, Асен, я ходила постоянно, к Данин по-немецки слушала, к Ингер ходила по-английски слушала. Это ничего, конечно, что я не бум-бум, но я сижу и слушаю. Это очень хорошо. Я потом переводила просто, знаете, ну тоже оно не слишком там легко и удобно, на это уходит много времени. Но тем не менее, тоже интересно. Я вот люблю ходить к Ингер, она очень так ведет, прям так тоже вот она. Блин, был какой-то выпуск, я не знаю, слышали вы или нет. Я сейчас просто... Я не знаю, как я... В общем, она говорит, э, перевод, перевод э, э, был автоматический. И Ингер говорит, люди, 400 долларов в год, это же просто пенис. Это пенис, вы не слышали этого? Да-да-да, но это... как цент, это цент, это стопеньки, ну, как-то... Копейки, это копейки, да? А я чуть под стол не уползла. да. Ну да. Ну, что... Бывает такое, когда... Ну, специально, когда автоматически перевел, да? Да, да, да, да. Ну, он перевел так как-то по-своему. Было очень как бы в тему, ну вот, по смыслу. Да, да, да. Ну, вот так, Конечно, так, надо смеяться тоже. Так что будьте радостнее и будьте рады для этого, что каждый из вас, который сейчас здесь, будет зарабатывать деньги, не оплачивая ничего. Только надо немножко работать. Вот так. Хорошо. Женя, тебе, у тебя идут 16 долларов каждый час, так что нам надо <сел> <сел> оканчивать. Могу, кстати, <сел> лечь спать раньше. <сел> <сел> вот так вот. Ну что, я благодарю вас за эту очередную встречу. Я очень рада. Я ну, очень прям рада и. Вы знаете, я думаю, что очень скоро эти встречи будут происходить намного интереснее, намного интереснее. Мы уже будем показывать чеки, мы уже будем представлять крупных лидеров, да, вот уже вот прям вот так вот, вот смотрите. Это вот лидер казахской команды, спикер такой-то, такой-то, это армянской, это Кыргызстан, да, это, ну, блин, это я от предвкушения этого всего просто, ну, радуюсь в душе, очень-очень радуюсь. Еще, конечно, бы хотелось, чтобы компания сделала какой-то такой большой слет для партнеров, чтобы там был какой-то концерт, награждение. Если, конечно, такое было бы возможно, это было бы вообще очень круто. Я всегда мечтала в такой компании работать. Вот. Да. Ну, спасибо всем. Надо начать. На да. Спасибо всем. Я останавливаю запись и еще раз напоминаю о необходимости не опаздывать на нашей встречи.